Очень рад всех увидеть, такой уютный, компактный коллектив. Я, я один из участников общественного движения «Сонар», а мы, выездные наблюдатели, наблюдаем на выборах. На выборах, соответственно, у нас муниципальные, региональные выборы проходят. У нас выборы в Госдуму и выборы президента, как замечательный ролик, который для нас не каждый день, снял, проходит раз в пять лет. Итак, у нас есть символика, Мы общественное объединение, то есть мы полноценные, ну, то есть нас написали устав на одной из немногих объединений наблюдателей волонтеров, которые вместе структурировали себя как общественное объединение. Начали мы свою деятельность, официально оформились объявили себя сонаром. Мы в июле прошлого года. Первый раз собрались как наш замечательный Ярославской области на берегу Плещей озера. Вот, и после чего поехали, покатили дальше, дальше, дальше. И мы были в Ярославской области, то наши отдельные активисты, которые сейчас еще по приехали сюда вчера поздно ночью, добирались до Белого озера. Вот, были в маленьких 700 человек участвуют участвовали в региональных выборах, в которых сотни тысяч людей участвуют. Вот. Наша основная задача – это приехать в те города, где физически не хватает наблюдателей, помочь им сорганизоваться, помочь им понять, что они не одни, дать им надежду на то, что выборы можно сделать. их Итог можно более-менее определить – известен, неизвестен. Какие нарушения были, если… значит. Ядро нашего движения – это 30 человек, которые между выборами продолжают собираться, обсуждать определенные вопросы, травить устав, собирать деньги, определять дальнейшие пути развития. Вот. А в выезде участвует то 100 человек. То есть, самый большой выезд в прошлом июле, в Касимов, там было более 100 человек, приехало до 300 километров от Москвы. А вот в Жуковске тоже где-то там. Более 50, 50 человек приехало по вот, координации Санара и Никола, о чем я хотел рассказать в своей презентации. А, ну, насколько я понимаю, Сукам, вот на самом деле уже не первый раз, это такое межобщение между самими участниками социальной информации. Вот. Я был два раза координатором выезда. Как сказать, человек, который отвечает да, за то, чтобы все имели информацию по умам, и о том, чтобы людей не забыли, чтобы люди, если попали в какие-то затруднительные э, ситуации, то не знали, к кому можно обратиться. Ну, а проблема какая? Это активность это волонтерская сосредотачивается в день выборов. То есть люди в субботу приезжают в воскресенье поздно ночью, либо в понедельник рано-рано утром уезжают, все такое и сам. Вот. Для того, чтобы как-то увеличить эффективность данного мероприятия, да, необходимо найти какие-то местные сообщества, необходимо решить кучу вопросов, связанных с тем, что в нашей стране ничего нет, никого нет, и вообще это такая, если проще говорить, пустыня. Вот. Населенная, даже иногда люди. Ну, так, сейчас я покажу на конкретных Поэтому нам, мы, ну, как, как всем нам нужно стараться объединяться как активным, неравнодушным, и вообще людям, которые готовы личное благо использовать на, в, общественных, в рамках удовлетворения своих общественных андиций. Э, наши активисты, они также принимают участие в каких-то общественных честно политических событий, да, мы принципиально, как бы не политические стараемся представлять, при этом как.